Всем привет, с вами Макс Риска. А теперь мы с Гейлом сыграем. ссылочка будет в описании на прошлый видеоролик и следующий. Также ссылочки на мои еще одни каналы. <смех> да, которые мы уже спрута попробовали, Макса попробовали. не все будут в описании. Заход кристалла нам просит, там квесты. Это намек нам. разгон туда вот. Давайте-ка. Сейчас посмотрим, как же стать профессионалом. Ух ты, смотрите, Леон, легендарный боец, эпический. А я разцветный Я вообще, наверное, лего какая-то. супер Лего. В общем, говорят на комментариях, это эпический, это редкий, это легендарные. В общем, это все в одном. Вот что я вам скажу. Это все в одном. Легендарка, эпик и... Э, разноцветный человек. Так, тут мистер Пи это эпик. Так, есть еще тоже эпик. И шел есть. Но не послабеем. Друзья, это логично. Так, так, смотрите, легкотня просто. Хопана. прячутся, а мы их вырубаем. А, как вам такое? Прячутся, а мы их вырубаем. Хопана. Так, смотрите, поборот. Раз, два, три. Умри. Что-то как-то не так. но мы можем победить его. Хопанов. Помогаем нашему напарке. Напарнику. Кстати, кое что заметил. Когда я использую ультушку, как-то я них не ультушку тоже не бывает. Именно когда я использую свою ультушку, я не могу убить своей ультой врага. Мистера Писулька тоже. В общем, ну понятно было. название ульты еще нужно изучить. Так, я еще не знаю, как изучить. Блин, я что не замечаю, как я играю, друзья. Просто разговариваю с вами, а на автомате руки сам играет. Так, хотя поэкспериментировать, эксперимент включить. Ну ладно. В общем, мы выиграли, да? Отлично. Понятно, я знаю, кто там. Два, один, ноль. Выжил. Вон, юанчик. Он уже быстрый. Так, один, один, один. Один. 1, 5, 3. Ух ты! Говорят, два еще раз. Говорят, что ты мастер. Э, конечно, спасибо большое, но <coughs> мы записываем видеоролик. Крутас. Мы хотим с разными игроками, а не с одним игроком. так Дракпут скучновато, я так замечал. Э, на каналах разных. Так, что мы по квестам? Вау, еще одно Так, 27 дней остается мы уже буты. Раз, два, три, четыре. Через четыре там. Сундучков, эти вот, база тора, как там называется, проходы. Ух ты, 50 сразу. В общем, куда его нужно прокачать? М -м, давайте кольта, что ли? Сейчас подумаю. По-быстречку. Что прям сэкономить. Или кольт, кольт зайдет, да? Э, да, давайте, кольт. Коль, держим. 755, это, конечно, офигенно. Прямо сейчас, кто не подписался, подпишитесь, кто не поставил лайк, поставьте лайк. И обязательно это нужно сделать, что у вас попало в этом сутки, как и у меня. Итак, и... три предмета. Не, ну это так себе. Гейл. гел это, конечно, классно. Что-то не выпадает а от... Э, зумба выпадает чаще, чем я думал. Ссылочка на мой канал в описании, Зумба что прям YouTube меня Брау Старс не забанил а тут вот, вот я это пиарю, так что тихо тихо в описании мой канал ютюбский зуба там очень эффективные сундучки. если вы не играете в зубы то я вам посоветую потому что там же можно сумочки открывать у вас большой шанс там уже 3 на 3 бой уже идется 3 в одиночном столкновении да 3 3 человека в одиночном столкновении один человек в одиночном столкновении. И два тоже бывает. А там вообще не бывает. Даже четыре сделать. Не, а у нас будет мини-режим. Не, не Скорее всего, три на три. они три против всех. Так, кто это сделал? Спасибо большое. Мне как-то не нравится это все. Хоп-хоп-хоп. А есть. Хобана. Йо-хо, -хо, я Гейл. Я Гейл. Иди отсюда. Так, так. Э, команда, пожалуйста, защитите. Знаете, то, тоже хочу за нами сыграть. Очень сильно ну по постараться процелиться Я же как будто как будто снайпер буду таким вот. Я бы хотел процелиться. Блин, а вот э, это вот шприц. Э, блин, как его там зовут? В общем, а спрут. Мы убили спрута, это отлично. Прям такой спрут спрут прут, рут. Ну, какой-то вот так вот. Так, смотрим, смотрим. Так, у них девяточка. Так. Так, прикрывай, прикрывай. хоп хоп хоп хоп хоп хоп хоп хоп хоп хоп хоп хоп Безумие, что происходит. Давайте хоп на 2. Я тоже умер. Так, 7-9, 7-9, вы это видели, я думаю, стрелочки будут поставлены. Если будет, конечно, время. Потом как-то мне. Не хватает времени на все каналы. А что же вы думали? Хопа на А, я понял, о чем ты идешь. Так, блин, а умный. А он слишком умный. Хопана! Давай, давай, давай! Блин, друзья, ну почему вы струсили? Блин, я ж не могу сам. Друзья, скажите им, чтобы они трусили! 9-9. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. Кто выиграет? Кто выиграет? Ты что умер? Ты что издевайся надо мной? Я должен выиграть! Ах ты такой продатель. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Пайпер, давай, давай, давай. Пайпер, давай, давай, давай. Блин, друзья, эпик. Просто эпик, просто. Давай, давай, давай. Тащи. Да что ты умер, а? Вот почему они умирают? Хован, уйдите от меня. Нет, не Пайпер, давай, <пайпер> давай, давай, болейте за них. Так вот не знаю, чего они имеют вообще играть. Они хоть играли браустрас. <пайпер> Тоже не да. Не, ну попытался я. Только вот они что-то тормозят. Вот Пайпер тормозит, согласен. Да, Пайпер тормозит. Она на ближнего боя атакует. Ну Пайпер, как мы же все знаем, дально боя, да? Вот так вот минус один кубок как трогательно ко мне ко мне ко мне вроде бы он сказал да напишите комментарий хоть точно говорю ко мне ко мне ко мне Или как то он точно английский а? я такого слово вообще не слышу не знаю был идет хопа нам барли вырубили ага барли хочет меня уж Блин, прекрасно. О, тик тут завис. Так, вот так вот. Хобана, пул, пошел вон. Хоп-хоп-хоп. Получай, Барли. Что, достал я тебя? Какой хитрый Барли. на Хобана. Хобана. А спасите, а помогите. Блин, меня вырубили. Роза давай, давай, иди, иди. Блин, безумная игра. Просто догонялки играем, друзья. Целый день играем, догонялки ваши. Этот Бравл Старс мне уже достает. Это ж не игра какая-то. Это прятки. Это догонялки. Это все что угодно. Хопа на дела. Давай, давай. Вы что, вы что, его не, не убили? Как вы могли? А ну, иди сюда, а. Барли, барли называется. Иди сюда. Минус. Тик, где он? Тик, проснись, где он? Ах ты, -мо, мою вон он. Давай, тик, давай, давай. А, вот он. Ты его что -то спрятал, а? Хована. Я хочу Барли вырубить, потому что меня задрал. Хована, получай Барли. Бабах, бомбочка. Я заберу лучше. А то вы не умеете пользоваться ею. А, Так, так, так. Так, Барли вырубаем, чтобы был подходи поближе. Такая тактика. Давай, давай, Булл, иди сюда, иди сюда, Булл. Ну, не бойся. Давай, давай, давай. О, пошел, пошел, пошел, пошел. хопана, ушел вон. Так, так, так. хопана, нахопан, хопана, хопана, Понятно, Барлик хочет меня вырубить. Еще хочет меня вырубить, этот реплиничку. Альприму. Так, где у нас тут... А, вот, я его нашел. А, он такой, а, говорит, не, не бей его. Ну, тогда сами тебе. Думаю, что я... Нуб, да? Не, я не нуб, я топчик. Ну не знаю, напишите в комментариях, кто я такой. Ну явно же не нуб. Явно не нуб. Ну вот, не нуб. Все, все, окей. Так, смотрим. Ага, с нами Тик Найбот играл. Даже с Тик Найботом я выиграл вместе с вами. Блин, он такой полярный слово. Только вот это слово целый день ему говорит. Не, бывает, конечно, по-разному. Вот разработчики. Когда же будет еще обнова? Да, они обновляют, обновляют, что прям эта вот игра с Зумба перестала существовать. ну а игра с зумба, она так старается, я так бы заметил. Так мы удали пятюню этому Максу. Максу риску. Когда появился Макс, я думаю, что это мою честь придумана. Никней Макс Риск. Максимальный риск. Он же быстрый. Логично же, Макс. Явно скорость. Поэтому я назвал свой YouTube канал Макс Риск. Но это, конечно, не по те теме. Все было по-другому. Если хотите историю, то подписывайтесь на канал. Я расскажу. Э так, смотри, сколько тут идут. я его не заметил. Я же его не заметил так так блин вы хоть тащите а? тащите давай давай давай хоба нам пошел вон хоп-хоп-хоп-хоп да что-то с этим геймплеем не так кстати я никогда не называл свой видеоролик геймплей когда ты хотел бы еще назвать геймплей в общем когда бы я бы буду... где он блин я отвлекаюсь всегда такое как этот макс затащил просто притащил все эти вот геймы сюда на базу я конечно тоже Фу, так кто тут, тут есть тут есть альпримчик альпримчик так уйди альпримчик блин меня тут вырубили эй тащите вы хоть умеете играть почему они не прикрыли Ох, я таки знал ⁇ -мо ⁇ такие вон. ага ушел прячется все-таки он такой опахой я поймаю тебя Блин. Вы что, издеваетесь? Все с... умерли? Все умерли. Ну, они, конечно, хотел сказать все плохое слово лучше. Ну, не знаю, они могут сделать. таки знал, уйди отсюда. Смотрите, вы это видели. Пайпер просто ишла сюда. Безумно. того да, общем, меня отвлекает сегодня что-то. В общем, пожалуйста, поставьте лайк, что прям мэтры хоть научились играть немножко ну, немножко вот видите как нужно хоп она оттолкнул. знаете прямая прима это скорость а вы думаете как мне догонять скорость у него а гел медленный у нее снеговики он же в кармане носит снеговички портфель для чего для того и логично что прима быстрый води сюда да один тут не значит ничего не значит в общем, поражение. Минус два еще. Со скольки мы дойдем. В общем, всем могу. Спасибо за просмотр. подписочка на мой канал. Лайк. Всем удачи. Всем пока.